Ладно, я звоню. А вдруг у него другая сим-карта? А вдруг у него телефон разряжен? Не звони на шесть. Я звоню. Вот я звоню. 666. Это фейк. за компом посидим. Погнали! И, Ииии Вообще-то я Андрей. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. Помогите. только за тебя вот такая скидка на такое оружие. Всего 100 долларов. Мугич покупать. Деньги дальше зовут. Деньги. вот, вот, вот. Смотрите, видите? Хорошие деньги. Набыры. <связь> Спасибо. <связь> На умри, умри. Где патроны? Вот, смотри, как я играю. О, классно тебя убил. А ты знаешь, что проклятие 66. Действительно всех тех, кто живет в этом доме. И даже в гости. Итак, детки, да приветствую вас. Меня зовут Алла Владимировна. Сегодня я с вами проведу ваш урок. Это колония танцев. Тут вы будете проводить свою всю жизнь. А -а -а. Итак, Кирков, Керманов, Караков тут. А ч у нас только двое? Ладно, сын два, актер, который тут будет сниматься, тут. Так, я тут. Запомните, я Алла Владимировна. Итак, детки, медвединый Танец. Сейчас, детки, я попью водички. Твой брат звонил на шай-шай-шай. Иначе почему я не могу открыть бутылку? Может, потому что вы крутите ее в другую сторону? Please. И веди мой танец. Ты и надешь... Терпа, терпа, баба, чеванов. Помоги, мне! Я вас спасу! Помоги! Помоги! Видишь, окей, догоняю! Посмотри на дверь. я боюсь клоунов очень сильно я тоже не надо было звонить на номер 666 открываем двери здравствуйте, детки Тузик, Вас, Фас, Тузик Черт, опять глаз забыл покормить. Теперь она пять у меня. Четвертый раз за неделю. Ой, господи. Вот так а! а! Шесть, шесть, шесть. Фиг знает, когда выйдет.